Привет! Сегодня 21 сентября 2017 года. Температура воздуха плюс 7 градусов по Цельсию. Легкий ветерок. Небо серое. Пахнет осенью. Но морозца еще пока нет. С вами была Надежда Мицкевич. Всем привет и до завтра!